Без тревог, ни сна, ни дня Где-то жалейка плачет Ты за любовь прости меня Я не могу иначе Я не боюсь обид и сон В речку обида гонит В небе любви такой простой Сердце мое не Все смогу, сердце мое не камень, Я прилечу, ты мне скажи, Бурю пройду и пламень, Лишь не прощу холодный лжи, Сердце мое не камень, Видишь, звезда в ночи зажгла. Стоплю кусочки льда, сердцем своим горячим. Буду любить тебя всегда, Я не могу иначе. Буду любить тебя всегда.